Условия отбора можно сгруппировать. Для отборов есть группировки трех видов – «и» или «не». Давайте я расскажу подробно про эти группировки на простом примере. У нас есть элементы 2, 3, 5 и 6. И для них есть два условия – числа больше 5 и неравные 5. Если сгруппировать эти условия по группировке «и», то останется только число 6 так как бы условия выполняется только для данного элемента. Если сгруппировать по «или», то останутся числа 2, 3 и 6, так как данная группировка оставляет те элементы, которые есть в одном из условий. Если бы первое условие входило еще одно число, то согласно группировке «или» оно также бы вошло в список выбранных значений. Группировка «не» оставляет все элементы, кроме тех, которые соответствуют всем условиям. В нашем случае это будет числа 2, 3 и 5. Теперь посмотрим на реальном примере. Я сформировала отчет, в котором в разрезе источника финансирования отображается группа статей оборотов. Задала в отборе по статьям группу «Эксплуатационные расходы» и убрала из отчета перечень групп источника финансирования. Добавила еще два отбора. Если мне будет нужно посмотреть статьи оборотов только по информационным технологиям и расходным и комплектующим материалам, то поставлю галочку на отборе статей оборотов с перечислением данных групп. Если только в группе источника финансирования по философскому камню, то поставлю галочку рядом с элементом отбора источник финансирования равно философский камень. Теперь сгруппируем эти два элемента отбора, выделим их и нажмем кнопку «Сгруппировать условия». Автоматически у нас группировались поля с группировкой «И». Поставим галочку напротив двух условий. Сформируем отчет. У нас сработали два условия. По источнику финансирования «Философский камень» отображается статьи оборотов по информационным технологиям и расходам и комплектующим материалам. Если мы поменяем вид группировки на «И», то увидим все элементы источника финансирования по «Философскому камню» и те источники финансирования финансирования, в которых присутствует статьи оборотов, указанные в элементе отбора группировки или. Поменяв вид группировки на не, мы увидим все элементы, кроме статей оборотов, информационные технологии и расходные комплектующие материалы, где источником финансирования является философский камень.